Офигеть, ребята, я в шоке, короче, вон чувак, Субару забирай, вы знаете, сколько он мне их дал, я просто офигел, я считаю бабки, я вам сейчас покажу Там было по двадцатке, вот такая стопка денег, я начинаю считать, он говорит, там говорит 400 for you, типа 400 долларов для тебя ну, то есть отдельно, экстра, понимаете, да? Думаю, что за фигня? Начинаю считать, долго я считал, потому что по двадцатке сбиваешься, начинаешь раз, два, три, четыре, пять, сто, раз, два, три, четыре, пять, двести. Я считаю, считаю, считаю, смотрю, там реально на 400 баксов больше, чем он мне должен дать. Понимаете, да? То есть есть стоимость оплаты доставки, она и так велика, потому что, ну, хорошая цена. И плюс он мне еще 400 баксов дает. И как после этого кто скажет, что бога нет, ребята, ну вы что, ну вот же он бог, вот он. Сел в Субару и поехал дальше, 400 баксов мне дал. Этот рейс обратный, он окупает все другие рейсы, потому что я как-то раз думал, начал немножко расстраиваться. но не то, что расстраиваться, я думаю, блин, вот интересно, так бывает. То чаевые очень часто дают, по 20 по 30 по полтинку, я этому рад, я этому рад. Получается, никогда, а тут сразу за всех он, видимо, дал, поэтому, ребята тоже помогаем, я тоже стараюсь помогать. то, Кто на дороге просит, то в кафешках постоянно чаевые большие оставляют. Хотя, возможно, это касается Америки. Я помню, мне один мой друг сказал, когда я только приехал в Америку, и начали ходить по кафешкам, и он начал чаевые оставлять. Я смотрю, он так это делает, я говорю, ну в России же не принято так делать. Он говорит, слушай, ну если ты не можешь давать чивы, то ты не ходи в рестораны, не ходи в кафе. Ну сиди дома, кушай дома, готовь дома. Это тоже нормально, там тебя чаевые никто не спросит. Так что... Такая система Америки тебе дают, но и ты должен тоже людям давать. Поэтому я тоже буду людям потихонечку эти 400 баксов отдавать. А потом они мне компенсируются. А вот круговорот, денег в природе, что на них сидеть? Надо их раздавать, правильно? Сейчас вам покажу, ребята, сколько он дал. И вот тут двадцатками, полтинниками. Я считал, он мне еще и помогал считать. Я такой считаю, ему даю 500, отчитаю, ему даю 500. Ну, короче, самые большие чифы, сколько я работал. До этого у меня были 100 долларов давали один раз, я, короче, ребят, этому мужику ну мы с ним вчера еще переписывались тому клиенту, кому я сейчас заставлял Subaru я ему еще вчера писал, чувак, я говорю сегодня уже темно, давай я тебе завтра привезу, чтобы я по ночи не ездил, он говорит, да, это будет лучше плюс я ему сегодня написал, что я буду через час, потом я подъезжал говорю, я буду через 10 минут, Ну, видимо, он это оценил в 400 баксов, и сейчас я ему пишу, спасибо большое за твои Чаевые, он пишет You are welcome, happy new year Ну типа, пожалуйста, с новым годом И потом пишет Thank you for bringing me my baby Спасибо за то, что ты принес мне мою baby Ну вот и все, рейс закончен Я нахожусь в Сакраменто Погода так себе, как вы видите, но тепло Тепло, я в Олимпийке Сейчас жду, клиента, платят. Потом я ему подам ключи Он должен перевод сделать И в принципе все, я освободился Надо сказать, что трейлер себя показал в этом рейсе Просто отлично Никаких вопросов, тем более с датчиками, все отлично, шинами, как вы видите, прекрасно себя чувствует, так что всем хейтерам и недоброжелателям хочу сказать, что порадовать вас, ребята, к сожалению, мне в этом рейсе нечем, но вы ждите, ждите, комментируйте происходящее, потому что я смотрю, многие пишут, блин, одно и то же, но смотреть главное не перестают, и это правильно, ребята. Блин, ребята, представляете? Я, вот, я так и думал, что я еще буду очень долго находить, обнаруживать долгое время свои пропажи. У меня даже украли духи. У меня были дорогие духи, вот здесь мне дарили. Даже духи украли. Вот козлы, а. Вот козлы. Короче, сейчас я еду, знаете, куда? Сейчас я распечатаю все такие бумажечки. На них я напишу, украли паспорта, просьба вернуть за вознаграждение. Естественно, это рассчитано не на тех, кто их найдет, а тех, кто их украл. И в том районе я буду расклеивать. Возьму вот сейчас, надо не забыть. <связать> Пойду по району бегать, расклеивать, каких-то бомжам приставать, бомжам деньги предлагать. <связать> бомжи, возьмите деньги. И главное, такие они хитрые Смотрите, они украли у меня квадрокоптер, но вот эти вот штучки, почему они не взяли? Это защита. Как они будут летать без защиты? Тем более, если опыт, неопытный бомж, то это защитки вообще необходимо. Понимаете, да, защита, чтобы крылья не повредились, если ты врежешься куда-нибудь? И вот запасные лопасти. Странные бомжи. Вот здесь у меня лежали, у меня сейчас здесь шматье. А вот здесь лежал большой чемодан такой, и здесь еще большой чемодан с документами. Ну просто, ребят, все. Вот у вас документы есть? Вот представьте, что все документы у вас украли. Просто все, что у вас есть. В общем, ребята, я прибыл в Сакраменто, и первым делом на ту стоянку, где у меня своровали. Я, как и многие ребята, с кем я делился этой новостью, считаю... Или подозреваю этих ребят в том, что они это сделали Но тем не менее, ребята, остается какая-то надежда на то, что Может не они, если они, то понятно уже, все, я не найду Я думаю, что с их подачей, может не непосредственно они с этим связаны Ну да ладно, надежда умирает последняя, как говорится Я приехал, вот распечатал бумаги, вот наклеил Вот здесь наклеил, два паспорта были украдены Если кто-то имеет отношение, знает, нашел Пожалуйста, верните за вознаграждение свой номер телефона я реально готов оплатить, потому что, ну, понимаете, да, насколько это большая проблема, я вам уже рассказывал Если есть хоть какая-то надежда, то что ее не, не испытать, ч ее не, не воспользоваться шансом Сейчас пойду по бомжам ходить, может кто-то в моей шапке Блин, духи жалко, реально духи мне подарили, дорогие духи классные, вкусные были Я их еще так экономил, знаете с собой не брал на всякий случай в Майами Потому что я боялся, что ну, большой такой тюбик, флакон Боялся, что отберут, ну, потому что большие я, я уверен, что я еще много таких находок буду обнаруживать Точнее, не находить какие-то вещи, которые мне будут нужны в последующем Просто мне сейчас духи были нужны, не нашел и так далее, и так далее так что. Вот еще, ребята, объявление здесь наклеил Здесь и здесь Идем дальше Ищу, все, переворачиваю Мало ли, где-то бросили если все-таки это наркоманы. Понятно, может быть, все что угодно могут уже в мусорку сюда выкинуть. И эту мусорку давно вывезли. Причем все, все еще усложняется тем, что уже время довольно много прошло. Как, как я обнаружил, уже где-то пару недель прошло. Короче, ребята вон там из, из, из тех э, гаражей, знаете, что сказали? Они сказали, что у нас тоже, говорит, здесь говорит, бомжей много. Безумных, наркоманов всяких. И они, говорит, воруют. У нас, говорит, однажды заехали на трачке на маленьком, весь офис вынесли и уехали. Представляете? И это все на камерах есть, но они были в масках. Ничего не понятно. Такая вот фигня. Так что это, говорит, здесь возможно. Но он сказали, они еще сказали, что если это там всякие бомжи-наркоманы, им документы не нужны, паспорта мои там российские и заграничные. Поэтому они, говорит, его просто выкинуть, ищите где-нибудь. Немножечко хоть дали какую-то надежду. Наклеил вот на этом еще столбики. Не знаю, насколько это долго провисит. Вот так по периметру сейчас буду везде клеить вокруг здесь. Блин, самое главное, что вообще непонятно, где искать. Эти козлы на станции тоже ничего не говорят. Мы ничего не знаем, мы ничего не знаем. А еще, знаете, ребята, я что делаю? Как там говорят, чтобы найти преступника, нужно мыслить как преступник? Ну вот я стараюсь мыслить как преступник. Я преступник. Я своровал у Жени Ширманова или у какого-то парня просто русского. Своровал я паспорт. Я понимаю, что мне этот паспорт не нужен Вот, кто-то здесь разбомбил Но я хочу за него потом получить вознаграждение Если этот чувак будет искать Мне его не нужно, если я его просто выкину в мусорку Ну, я ничего точно не получу никогда А если я его оставлю, то я хотя бы что-то заработаю Если для него, за него будут давать вознаграждение Поэтому что я делаю? Я его с собой не таскаю, естественно, это небезопасно. безопасно Менты поймают и все Найдут, а там я уже есть во, во всех документах, в заявлениях, в полицейских Я уже есть, поэтому они мне отзвонятся и отдадут меня накажут. Нет, я буду делать что? Я беру этот паспорт и все другие важные документы, и просто куда-то кладу, прячу его недалеко от этой местности, прячу, чтобы потом, когда этот человек со мной выйдет на связь, этот парень, я ему мог сказать по телефону, чувак, дай мне, скинь мне тысячу долларов, а я тебе расскажу, где паспорт. Фотку, чик-чик-чик, и поговорю потом. Вот в этом колодце, например, ну, то есть, понимаете, да, логику мою? Или не понимаете? То есть, смысл в том, что Чувак, может быть, где-то их спрятал здесь недалеко Ну, это я себя, конечно, так успокаиваю, понятно И он ждет, когда я с ним свяжусь Еще наклеил на таком вот мусорном барьере С другой стороны Я стараюсь клеить, ребята, объявление там, где Ну, короче, целевая аудитория моя есть вот, То есть бомжики, где они? Ну, где-нибудь вот здесь болтаются, бродят, наверное, по ночам Могут увидеть, правильно? Правильно Вот так вот бомж идет, идет Идет, идет, шатается, смотрит, смотрит Так, сейчас бумажечка о, потеряли два паспорта, пожалуйста, позвоните Возна... за вознаграждение, верните, вау, cool, unbelievable, это же я украл, 2 недели назад, блин, вот они у меня из трусов достают паспорта, блин, я готов даже типа паспорта после трусов его взять в руки, ребята, и полететь по ним, Игорь, сейчас я позвоню, звонит, говорит, я паспорт имею, куда деть, давай я, говорит, около забора кину но ты мне сейчас переведи денежки. Не, не так. У него же нет карточки. Он говорит, я около забора кину, ты забери. Не, не так. Он же не может так поверить, что я потом деньги дам. Он говорит, сначала давай, говорит, ты деньги приходи, давай мне. Я, говорит, заберу эти деньги, а потом на следующий день я тебе, говорит, принесу этот паспорт. И все, и мы проворачиваем такую схему. По району ребята походил везде, объявление понаклеил. Ничего не нашел, никаких бомжиков. Бомжики, видать, ночью выходят. Может, сегодня ночью сюда еще приеду поищу. Короче, приехали. Бомжиху нашли. Короче, она такая хода следователя еще то как это когда это случилось понял чего она сказала она говорит я на прошлой неделе говорит слышала это я тебе перезвоню через час она слышала это она сказала угу. она За бомжика а, слышала о том что украли да а, то есть ей видать, бомжи свои сказали да она, я говорю дай мне твой телефон или дай ну как ага. как тебе достать она говорит ты меня не достанешь да я тебе позвоню нормально от запомнить это пришел же... ты не закрыл нормально да она такая, она я слышу, как Маргарита ее зовут, да? Да. Она такая, я слышал, да, она такая, говорит, а что, а кто, а где это случилось, ага, ага, такая. Я сказала, а, across the freeway and about Классно. Вот смотрите, толпа просто бомжей. Жень, просто они черные да Я понимаю, суки. что я не... Если что, меня... Да нет, они ничего не сделают. Бомж... да у нас есть какая-то... Возьми 2-3. Это... да я их так дам по башке. На, две-три возьми. Mm -hmm. Короче, вот еще толпа бомжей. Подруга пошла разговаривать. Прикиньте, что, ребята, да? Это бомжик сказал? Я говорит, слышал об этом. Может, она наврала, но это, она такая прям. разговорчивая очень была. Такая, да-да, что, где, как. Это... короче, они, помимо того, что бомжи, они еще нездоровые. Один чувак стоит, сам с собой разговаривает, что-то объясняет себе. Ну что там? Что они сказали? Ну, сказал он это. Говорит. да. Со своим поговорить, типа? Да. Если брат что, да, перейдь, брат тебя. братвой, короче, поговорят. Так, здесь что, кого-то расчленили, походу кого-то. Короче, ребята, походу это реально самая действенная тема, действенный способ – это ходить просто по бомжам и предлагать им бабосы. Мы говорим, верните нам только паспорта, нам ничего не надо, все себе можете оставить. И мы вам еще и бабки дадим, чуваки. Видите, одна сказала, что сейчас через час перезвонит. Подождем. Это что? Что это коттедж или что, что это такое? за коттедж, что? сейчас поговорим. А, это гараж для коляски для какой-то. Даже ничего. Вот так, ребята, вот она Америка, вот Америка. Вы говорите, что ты своей Америки загниваешь. Загниваю, еще как по, по помойкам приходится лазить, с бомжами иметь дело, общаться. Еще и бабки платить бомжам. Представляете, дожил. Бабки платить бомжам. Ну ладно, ладно, ладно. Будет и на моей улице праздник, ребята. Все будет хорошо, не унываем. Короче, ликер-стор вот здесь. Вот, подходим к очередному чуваку, отказался брать, короче, флаер, не захотел взять. В общем, ребят, хоть немножечко повеселее стало. Заехали в какой-то район, бомжей куча, просто кругом одни бомжи. И не все бомжи, конечно, адекватные, далеко не все, точнее, мало очень адекватных, редко кого встретишь. Кто-то вообще разговаривать не умеет, кто-то умеет, но говорит, что я ничего не, ничего не надо, пьяный, накуренный. А кто-то с интересом тебя так расспрашивает и говорит, что, может быть, будет иметь в виду. Лайма. Да, да. В общем, сейчас мы подъехали к этому магазину, где он сказал, у них тут лежанка. И действительно, смотрите, магазин, он у них там дома да, да, да, сейчас. Вау! Офигеть! Прикинь, да мы тут, может, вещи свои найдем. Смотрите, ребят. Я камеру сейчас не буду светить, чтобы они не боялись. Но там просто жесть. Ты только палик нет, давай. А вот тут не мой чемодан, подожди-ка, похож, да, на мой вот этот черный. Реально похож. Очень похож. Очень похож. Слушай, может, это он? Да нет, это какой-то убитый. Женя, это тут... Да нет. Не, здесь не мое все. Hello? Это номерат от машин внутри. Да не, не мой, не мой. А вон там у меня украли буквально через несколько улиц. Короче, смотрите, тут и домкрат у них. Куча коробочек, колеса. Вот еще один домкрат. То есть тут вот реальные инструменты можно на них покупать, приезжать. Ну, правда, ворованные, Конечно коляска есть, фужеры, смотрите, куча всего вот постельное белье, вот куча фужеров смотрите, видите, то есть дом чей-то обчистили, офигеть, тележки вот такие они делают себе тележки, причем смотрите, как делают они берут просто от стульев вот такие штуки и... вот еще, еще чувак на машине подъехал непонятно, кто он такой, что ему надо он говорит, что случилось, Че, что вы здесь рычите, а кто это был вообще? Кто это был, не знаю. Телек у них здесь есть. И вот сейчас мы посмотрим, у них где-то тут еще какой-то есть чемодан. Не, это не мой, это маленький. Это маленький чемодан, я вижу, да. Просто аж мурашки по телу, как они живут. Ну раз уж этому суждено сбыться, суждено не сбыться, а суждено быть тому, что у меня своровали вещи, ну, может быть, хотя бы это нужно было для того, чтобы я просто окунулся вот в эту атмосферу, посмотрел и вам показал, как они живут. Смотрите, вот здесь у них чайник есть. Они прямо на асфальте, прям, смотрите, вот здесь заброшенный, правда, какой-то торговый центр. Ну, как заброшенный, не рабочий, видно, все заколочено, не работает. Почему полиция этим не занимается? Почему? Или, может, занимается? Или как это вообще происходит? Почему они здесь, ребята? Вот еще какие-то подушечки. Вот их средства передвижения, лифчики, башмаки. То есть здесь реально вещи, вещички прям есть Ладно, пойдемте, ребята, набрался я смелости Тут у них все укрыто Нифига себе, ребята Газовый баллон, у них там Даже, фу, они У них там даже, смотрите, кровать есть Я просто боюсь это все трогать Ладно, раз уже зашел, смотрите, кровать А за ней там еще дальше апартмент целый Апартмент целый, куча бутылок вот, смотрите, здесь что-то происходит. Фу, они еще холодили. Какие-то тулсы, смотрите. Зарядки под всякие эти шурповерты. Офигеть. Офигеть, здесь что? А там дальше туда идут апартменты. Блин, ребята, я почти уверен, что мои вещи где-то здесь. Это не значит, что я сейчас буду копошиться здесь во всем этом г говне. Ладно уж скажу. Но, по крайней мере, здесь записку точно стоит оставить Пульты от телевизора Чемодан открыли, а здесь какие-то шарики, блин Хотя чемодан, смотрите Марка какая-то модная Смотрите, ребята, здесь какой бомжатник Это просто зашли за это здание, заехали За этот магазин электроники, который, видимо, не работает Столько всего, диван даже, есть кресло какое-то Столько всего Короче, тетенька одна подсказала, что О, Смотри, вон там еще Да, вон там под мостом Вот еще один бомжатник и где-то там. И вон там еще мост. Сейчас туда поем под мостом. Короче, они под мостом. Живут ветер не такой сильно. А украли Вот документы вот буквально через мост. Вот через дорогу. Через дорогу и там украли. То есть, понятно, что они притащили вот сюда, в логово. И рассредоточили. Короче, вот у них целое. Вот здесь апартменты целые. И вон там еще, ребят, все в них. Вон там, вон там, вон там. Я камеру прячу, чтобы они не, это, не стеснялись. Может быть, помогут реально. Смотрите. Они все здесь друг друга знают. А украли буквально через дорогу у меня вещи. Это просто жесть, ребята Я не знаю, как вам описать потихонечку Пока не видят они, я записываю Короче, бомжи подошли толпой И у них собаки здесь все охраняют К собаке сначала подбежали Потом, вон, смотрите, бомж поехал У него велосипед с моторчиком Он его завел и поехал Он сказал, что дрон здесь где-то летал Дрон У каких-то бомжей дрон летал Сейчас он поехал искать его это просто жесть. Вы бы видели вообще, что здесь происходит. Я просто телефон не достаю. Камеру тоже прячу, потому что если я все это покажу, наш план провалится. Они а подумают, что я хочу их ментам сдать. А он, мы реально не хотим их ментам сдавать. Мы реально говорим, вы нам паспорта так верните, мы вам еще и денег дадим. Вот он сейчас говорит: я знаю, говорит, я знаю, сейчас я поехал. Он завел свой велосипед. А вон он наверху, смотрите. Он наверху поехал на ту сторону моста, чтобы с ними встретиться. Либо там, либо там. Короче, по своим бомжам они поехали. Это реально лучший способ. Это реально лучший способ по бомжам ходить нам и предлагать бабки Приехали еще в какое-то место А, вон, пойдем туда, перейдем железную дорогу Они сказали, тоже филиал Главного офиса расположен Бомжотского Пока не стемнело, надо еще успеть Потому что сейчас стемнеем они, Как они себя вести будут ночью, бомжи? Кто знает, то, то ли убегать будут, то ли нападать будут, непонятно А пока светло еще, ребята Мы с миром пришли, вот, пожалуйста Посмотрите вот, Смотрите, здесь ступеньки есть Раз, два, три, четыре. оп Опа, есть кто-то. Есть, есть, есть. А вот у них еще дома. Знаете, для чего стоит? Те, кто хочет покончить жизнь самоубийством, сел. Его сзади потолкнули. И он поехал в речку, он туда. Короче, офигеть просто, ребят. Я не знаю, как описать мои ощущения. Это просто... Не то... Это не страшно. Нет, это просто жутко, как вообще люди живут. Как люди могут жить. Как могут люди жить, обустроиться... И я уверен, что они на жизнь-то не жалуются. Они даже на жизнь не жалуются. Они, от того, что, наверное, уже, конечно, у них с головой не все в порядке. Но они все вонючки. Руки все грязные, все грязнули. Волосы она тысячу лет не мыла. Стоит, объясняет, что-то смеется, что-то рассказывает еще между делом, ха -ха, смеется Ребята, вы, я вам сейчас расскажу Выезжайте, говорит, на мост, едете, первый пород направо, второй направо поворачивайте упирайте сюда, все, вы придете, говорит, вот в этот, на эту территорию Там зайдите, там поспрашивайте У каждого собаки, ребята, есть, то есть они нифига не, не такие отшельники, чтобы по одному там жить Собаки, компания, кокаин, девочки, все дела То есть у них прям все хорошо, так что не нужно думать что они страдают. Он велосипед, смотрите, есть. И великов тоже достаточно много. Мопеды, видите? То есть у них даже такой техники. Мототехники очень много. Мопеды всякие, велосипеды с моторчиками. Это просто жесть, ребята. Это тянет на отдельную просто серию. Надо... Пора, пора это записать, сходить, но... Специально не будешь ходить, правда? Я же не пойду по бамраму. Здравствуйте, как вы живете? Скажешь, пошел отсюда, кирпичами меня закидают и все. Собак на меня спустят. Они собакам же говорят стой, стой, не-не-не. Он еще есть справа. видишь? Туда сейчас тоже пойдем. Они собакам говорят, стой, там не нападай, а могут сказать, ну нападай, а что нет-то? Могут ничего не сказать собакам, а они съедят тебя. Так что, вот сейчас так случилось, так случилось, ребята, что нам приходится это делать. Ну, вам показываю, как они живут, а? Специально по бомжам, согласен, тоже было бы интересно, но я как бы не могу это себе позволить. Вон телек у них плазма есть, просто плазма на телек валяется. Вон там сушка у нее все сушится. Куда там -то тоже дойти, кстати. Ну, в общем, ребята, я сегодня прям много очень дел сделал. Я сейчас нахожусь по-прежнему в Сакраменто и взял билет на завтра, на утро на Майами, но из Сан-Франциско. Сан-Франциско меня отвезут друзья, все отлично. Сейчас ездил по Стрикса. По Стрикса, знаете, куда? Вестсайд. Вестсайд. Короче, Вестсайд Краснодар – это та штука, та компания те ребята, которые меня стригли в Краснодаре, вообще красавцы, просто красавцы поэтому приезжайте все к ним, их инстаграм вы видите на экране адрес их вы будете в описании и требуйте просто скидку, ребята ребята, делайте скидку моим подписчикам, пожалуйста я за всех оплачу, какую вы скидку сделаете, я за всех оплачу вот, так что приезжайте к ребятам, классные ребята с какой стати я вообще вдруг о них начал говорить, просто рассказал стрижка. понимаете, ребят? Мы, мы даже с ними вообще не, не говорили об этом. Ну, короче, ладно. Пастрикса сдал трак-тест. Это называется тест на наркотики. Для того, чтобы... Перехожу в другую компанию, ребят. Позже вам чуть расскажу. Ну, компания, которая грузит, да? А, меня грузят тачками крутыми, разными. И вот эта компания будет самыми крутыми тачками грузить. Но они немножко позже. Сейчас еду на стоянку, бросаю трак и выезжаю в Сан-Франциско. Все покажу. Вот, смотрите, ребята, подъезжаем к... Сан-Франциско. Вот такая красота. Закат. Самое-самое прям удачное время выбрали. Рано утром здесь красиво, когда туман. И вот сейчас закат. Сейчас едем на Пирс 37 или 39. 39 там можно увидеть э, морских слоников. Посмотрим. Может быть, сейчас найдем. Вот это вот сам Сан-Франциско. И вот он практически весь такой. Причем это не мешает ему быть одновременно городом, где максимальное количество бомжей, мне кажется. Больше даже, чем я вам показывал в Сакраменто. Есть такие улицы, центральные. Я однажды снял отель на центральной улице. И я боялся там машину оставить. Я искал платную парковку закрытую, чтобы ее там можно было оставить. Потому что вот прям между вот такими красивыми зданиями много-много было бомжей, бездомных людей, причем они, как вы поняли, уже не все здоровые. Так, выезжаем на улицу Имбаркадеру, называется. Это вдоль океана найдет. Широченная улица, я здесь даже на траке как-то ездил. Итак, экскурсию, ребята, вместе с вами. Ага, чайка жирная какая, интересная. А чайк можно есть, ребят? Я уверен, что кто-то из вас кушал собак, например, да? У меня даже есть такие знакомые. А вот чайк кто-то кушал или нет? Интересно, насколько они вкусные. А то их много так-то, чайк. Вон, смотрите, сколько толпа. Он их, ребята, кормит. Оп, полетели. Короче, красота, ребята. Погода шикарная. Парковочка здесь же вот есть платная. 3 доллара 15 минут Даже док-хаус Закрыт Даже горячую собаку не съешь Ладно, идем дальше А вот какое-то есть, оно там булочное, видимо Хотя ходок на наверное, тоже есть Сейчас что-нибудь возьмем, может быть Это уже пирс 39, сейчас мы посмотрим с вами ну, Не слышно пока кричащих Морских слоников Обычно они кричат Hard Rock кафе Видите, в виде гитары сделано Hard Rock казино есть в Майами. Помните, я вам показывал? Красивый такой тоже в виде гитары. Так, заходим на... Вроде как этот самый... Пирс. Блин, на улице, кстати, холодина. Ребята еще мороженое как-то кушают. Я постригся, и теперь мне очень холодно голове. Вот здесь голова замерзает. Это что? Кофе? Кофе я не пью а вот хот-дог бы съел, вот именно хот-дог сейчас проходили мимо, и там мексиканцы, знаете, на тележках там так все, такая прям антисанитария полнейшая они там все это на коленках делают, какой-то мусор, они там что-то вертят и, но ну, это так вкусно пахнет и аппетитно даже они несколько выглядит, когда все готово уже но как они готовят, конечно, страшно смотрите, ребята, тут вот уже во всю к Новому году готовятся, видите? домики наряжают, плод нарядили в елочку. Ну что, ребята, время 6 утра. Темно. Хороший такой отель, чистенький. Тоже скромный, но чистенький очень, видите, все так чисто. Сравните с тем, что я в Скроме это снимал. Это Сан-Франциско. Это уже такой район еще, видимо, хороший, около аэропорта. Короче, что, еду, ребята. Хорошо, больно-то вещей не надо. Вот один чемодан у меня. Здесь у меня и ноутбук, и... Плавки, шорты, майки. Особенно ничего не надо. Вот смотрите, я вчера себе такой вот купил свитерок. Специально взял с замочком, Сан-Франциско. Вам купил что-то для розыгрыша. В Инстаграм заходите, кстати. Там розыгрыши иногда провожу. Правда, я не умею их проводить, поэтому у вас интересуюсь. Вот мне ресит дали, с утра подкинули. Сколько стоит? 70? 80 баксов стоит. 80 баксов вместе с таксами. Нормально, по-моему, отель. Выезжаю, такси вызываю и погнали. Такой вот блатной лифт, вот уже и такси подъехал, чайку себе набрал, кофе не пью. Хеллоу, Евгений, 10 минут и я прибыл, ребята, и я в аэропорту Сан-Франциско, точнее даже 5 минут. Я специально отель взял рядом, аляска Airlines. первый раз полечу этой авиакомпании. погода шикарная прохладно немножечко. Ребята, вот это у них завтрак был. Круто, да? Еще чай я набрал себе. В общем, еще у меня яблочко есть, мое. Из Сакраменто его привез. Такой у меня будет завтрак. Да нет, сейчас, может, кафешку хоть найду, потому что время еще 6 часов, а у меня 8 Отлет. Я просто переживаю каждый раз. Думаю, лучше пораньше прилететь. Интересно, ребят, какое количество людей сегодня будет со мной в самолете. Сегодня 30 число. 30 декабря. Раннее утро. В России уже Вечер. В общем, взял себе горячий сэндвич какой-то с то ли курицей, то ли, и чай. 16 баксов. 5 минут посадка, время 7.50. На этом самолете я полечу. Вроде бы удобное место. Иду на посадку. ребята я в майами прилетел не кормили дали чай только и какой-то там снэк какой-то я еще даже отель не снимал сейчас вместе с вами что-нибудь найдем короче, ребята, история такая отель забронировал такси туда стоит 25 баксов а автобус бесплатный поэтому я сел на автобус сейчас вот еду в мой отель ехать минут наверное 30 короче ребята история такая я вообще уехал куда-то не в ту сторону Автобус меня увез куда-то далеко. И теперь мне отсюда час добираться до отеля. Такси я, конечно, всегда могу использовать. Но вот сейчас я вижу единичка автобус. Я так думаю, он как раз идет туда, куда мне нужно. Вроде бы так написано. А тот что-то вообще в другую сторону уехал. Ребята, я добрался наконец-то. Бесплатно. Я вообще в шоке. Как такое может происходить? Ребята, что вообще происходит? С чего вдруг автобус бесплатно? Ну ладно. Корона. Не корона. Ну не всегда же. Но недельку побыли. 2-3. А я уже какой? Четвертый. Ну я не знаю, месяца 4 точно. В прошлый раз я один раз ездил. Второй раз. И все бесплатно-бесплатно. Бесплатно. Вот так, ребята. Вот вам и Америка. Кто-то говорит. Работяга. Ну вот сможет работяга в России просто взять на выходные и полететь в Майами? А из России не сможет. Короче, чаевые, только чаевые 400, ребят, помните, дали? И просто на них я взял билет, ну, не на них, конечно, конкретно, я не знаю, на что взял. Билет 150 баксов стоит, 150 это тоже немного, 150 баксов взял и даже обратно не брал, не знаю, когда. Отель еще взял, вот это мой отель. Ну что, ребята, прямо сейчас, прямо сейчас в России Новый год, я вам показывал, 4 часа дня Ээээ, в Майами, 25 градусов тепла. Маску можно снимать, такси она обязательно. С Новым годом я вас уже, вас уже поздравил. Опубликовал видеоролик на Ютубе. Надеюсь, вы посмотрели, если не посмотрели. С Новым годом вас еще раз. Не знаю, когда вы будете смотреть этот ролик. А я, ребята, приехал, ходил в магазин, купил себе рубашку. У меня даже рубашки нет. Не в чем Новый год встречать. Сейчас пойду зайду в офис, попрошу Айрон. Айрон это называется. Утюг. Я не знаю, у меня в номере есть или нет. На всякий случай зайду, чтобы в номер не идти. И поглажу рубашку... Вечером пойдем с вами на кусовки. Можно даже искупаться в в принципе, Власике, Встретить Новый год по российскому времени вместе с вами. Так, мой номер вот этот. Сейчас поищем, может быть найдем. О, нет, сюда утюг. Может быть найдем. Может не найдем. О, они даже убираются каждый день. Смотрите, они мне все заправили. Классно, молодцы какие. Слушайте, представляете? Номер довольно недорогой. Где-то 70 баксов. Но они каждый день убираются круто. Так, нет, здесь утюга, я так вижу, нет. Сейчас будем звонить. Сейчас позвоним, они мне обязательно его выдадут. Круто, все, убрали, молодцы. Говорит, без проблем. Говорит, тебе нужен борт тоже. Я говорю, нужен доска, типа. Он говорит, все, я сейчас тебе принесу. Нормальный такой сервис, да? В предыдущем отеле я жил, там надо их просить, чтобы они убирали, полотенчики заменили. А здесь все прям так на высшем уровне. Красавцы. Жду, утюг и борт. Спасибо! С Новым Thank you. Happy New Year. Yeah, happy But in Russia right now. New Year. Oh yes, right yeah, now. Yeah, right now. Yeah, Спасибо seven hours difference. Uh, eight. Eight? Eight. Okay. Yeah, happy New Year. Thank you сегодня, сегодня со мной все болтало. Ты ты из России, да? Вот здесь ребята тоже из России. Там там там, короче. Да да да, все все, интернет тебе надо. Сейчас я тебе веду пароль. Ну короче, принес меня утюг, принес а, доску. Сейчас буду гладить рубашку. Такую себе рубашку приобрел. Ребята, ну моднявый парень буду. Смотрите, вечером с вами идем встречать Новый год. Покажу вам, как в Америке встречать Собственно, разницы особо нет, потому что я иду в русское такое заведение, русскую тусовку. Ребята, насколько я помню, 1 января в России утром вообще никакого движения. Вот, смотрите, Майами. Все магазины работают, люди работают. Времени на раскачку нет, как вы видите. Я иду завтракать, ребята, и на океан. Взял портфель. Воды, сейчас куплю фруктов. Как начнешь Новый год, так его и проведешь. Ребята, ну и народ еще на пляже. Буквально пару недель назад не было вообще никого. А сейчас посмотрите, что творится. Там, там вообще невероятное количество. Вода ушла так сильно. Обычно вот здесь она. О, красота! Я набрал фруктиков. В общем, друзья мои, вывод такой. Автобусы действительно ходят, но... Не так часто, очень редко, раз в полчаса, может быть. Позагорал, полежал. В общем, вот такой вот скромный завтрак я себе заказал. Погода отлично, 27 градусов тепла. Здесь немножечко тенечек создан. Новые заведения открыли буквально два дня только. Поэтому я сюда пришел попробовать, что здесь есть. Попробовать, покушать. И пойду на океан буквально 10 минут, 8 минут пешком. Народу просто тьма. Ох ты. Красиво. Зависли. Я, похоже, ребята, отсюда никогда не уеду, каждый день продлеваю, еще на денек, еще на денек, думаю, ну еще денек и поеду, все, надо работать, еще на денек, думаю, все, надо год начинать, прям хорошо, плодотворно потрудиться в этом году, много заработать, ну я отдыхался на самом деле, сейчас ходил на пляж, блин, такие нереально молодцы, вот я вам говорю, я в предыдущих отелях жил, там надо их убеждать, заставлять, напоминать, уберите у меня, здесь просто пришел, каждый раз чистенько, красивенько, все убрано, новые полотенчики, несмотря на то, что я с собой, одно полотенце постоянно забираю на пляж, Чекай пришел с пляжа. Сейчас пойду, ребята, на, вот мой, на мой бассейн. Маленький, скромный, но кайфовый. Переодеваюсь и погнал. Сижу у себя, в беседке, в отеле. Сходил на океан, позагорал. Вроде загорел. Ем фрукты. На работе, ребят, не получается. В достаточном количестве есть фрукты, поэтому на завтрак обед и ужин. Ем фрукты здесь. Просто, ребят, не жизнь, а сказка. Как вам, так не кажется? Но все равно надоел. Даже даже такая жизнь, ребят, надоедает. Вот серьезно я говорю. Скучно. Уже скучно. Уже на назагорался, отдыхался, напился, наелся, нагулялся. Смотрю билеты. Пока ничего подходящего не нахожу. Думаю, либо поехать через Лас-Вегас и там погулять еще. Либо через Лос-Анджелес, либо через Сан-Франциско. Ищу билеты. Если я сейчас куплю самокат, то еще и его с собой тащить. Но зато здесь есть наличие. Сакаментов в наличии его нет. Для работы он нужен, правильно? Вы меня давно заставляете его купить. Ребята, я сейчас сидел на пляже, загорал. И сегодня у нас начало января. Я подумал, меня на начало января, на 4, 5, 6 число назначен судьям заседания. Я не помню на какое. Помните, я должен был купить FisherGlicense и показать его судье. И вдруг я вспоминаю, лежу такой на океане. Там сзади меня океан. И я захожу найти бумажки, где написано какого числа. И вдруг я понимаю, что у меня заседание сегодня. Я оно уже как час. Назад прошло. Я подсоединился к заседанию, вышел, выбежал с океана, натянул на себя майку. Это вообще смех. Убрал полотенце в рюкзак. И быстрее давай подсоединяться на это заседание. Я подсоединился, и там реально та же судья, помните, которая была в последний раз? Она ведет это заседание, каждого вызывает. Что-то пока не получается подсоединиться. Второй раз у меня сбилось, я дорогу перебегал и задел телефон. Короче, то ли меня уже вызвали, то ли нет, но в любом случае, я надеюсь, в конце они увидят, что какой-то парень сидит и ждет. В общем, я иду в кафешку, тут рядом кафешку, они мне дадут зарядник на телефон. Буду сидеть с wi подключусь и ждать, когда меня вызовут. Покажу фишный uh, лайсенс, он у меня есть. В общем, первый раз получилось подсоединиться, но там было очень много людей. Человек 30, наверное, стояло в ожидании. Просто мы рассматривали разные дела, мы их слушали. Гуляю, а в этот момент у меня заседание, я на него успеваю. Как, знаете, в последний вагон запрыгнул. Короче, я уверен, что я успею, все будет нормально. Ожидаю, когда меня подсоединят, сейчас я нахожусь в очереди. Again, you Thank you. Thank All right. you, okay. bye -bye. Вот и все, вот и все судебное заседание длилось, оно на протяжении 5 секунд, вы видели, 5-6 секунд. Она говорит, ты купил у нее, видимо, там отмечено, ты купил себе лиценз за 15 баксов, вы помните, я его взял. Купил, покажи, показал, она не увидела там, кстати, в лицензе. Ошибки, ошибки есть. Там фамилия Ширманов, не Шир, блин, наушники эти спадают, когда идешь неудобно. Не Ширманов, а Шилманов какой-то. Но в любом случае день рождения там правильно указано то есть можно было идентифицировать. Она вообще не проверяла, а да, все нормально. Блин. И кто-то, ребят, после этого скажет мне не любить Америку, не хвалить Америку. Ну слушайте, мне Америка дает возможность зарабатывать. Я такие деньги вообще в России не видел. Мне Америка дает 100 баксов вчера дали. Ну я вам рассказывал. Да это вот еще 200 баксов Ну слушайте, у усуды какие Ну ну что, что говорить, о чем вообще спор Кто еще что-то может здесь возразить Ну-ка давайте в комментах возразите Ну ладно, там столько интересных случаев было Я, может быть, вам все выкладывать не буду А может что-то выложу, не знаю Как судебное свидания проходили Одна бабка за рулем вообще едет У нее, видимо, суд назначен Я, кстати, на час позже присоединился Поэтому я меня в конец очереди я ждал, пока меня вызовут Ну я всех слушал Сижу в кафешке, слушаю Подсоединился к Wi-Fi к... В кафе дошел пока что Подключился зарядник, взял у девчат. И, и иду, и слушаю себе. Одна бабулька там, блин, столько интересного. Едет за рулем, ей суд. Я говорю, ты что за рулем? Он говорит, за рулем, но ну, у меня же суд. Такая веселится едет Ну то есть там, там все, все это так было по-дружески. Все так не напряжены, абсолютно такие все расслабленные. Кто-то дома там косички плетет, ждет на, под видеокамеру, ждет, когда их вызовут. Кто-то еще кайфовал, короче. Вообще нормально. Я вообще в кафе сидел. Просто музыка русская какая-то там играла, я ей говорю, да, вот-вот, лайсенс, все нормально ну, короче, красота ребят, красота, никаких неудобств идем дальше, двигаемся дальше живем, смотрим, какие еще трудности этот год нам с вами предоставил, и мне в частности а я вам буду это все, как и прежде, показывать наблюдаем, критикуем это, блин, вы любите, столько критики в последнее время вычитал, купи трак новый замени трейлер блин, ребята, знаете, мой друг один, говорит ну, что-то мы с ним как-то где-то были в каком-то месте, и ему кто-то нам, нам начал его жизни учить. Он говорит, мне говорит, слушай, Женя, какого фигон меня учит? Он пускай заработает хотя бы миллион долларов, и тогда я как бы прислушаюсь к нему. Он может такое говорить, он человек состоятельный. В моем случае я скажу вам, хейтерам или тем, кто там постоянно критикует, постоянно меня у жизни учат, как мне надо зарабатывать. Из России меня учат, как мне в Америке зарабатывать деньги. Я вам скажу, вы хотя бы 100 тысяч долларов, в моем случае не миллион долларов, хотя бы 100 тысяч долларов заработайте, а потом я к вам прислушаюсь. Ну понятно, да? Я не могу учить человека, который зарабатывает больше меня, как ему зарабатывать, понимаете? Вот в нашем случае именно так происходит, как бы это высокомерно, не звучало плевать абсолютно, но мне просто эти комменты э, немножко так выводят из себя. Чё, вы чем меня учите? Ну ребята, ну я здесь нахожусь, я знаю как э, зарабатывать деньги, ну как бы... Если бы я хотел, кто пишет, кредиты в Макдональдс, если бы я хотел, ребята, сидя на жопе ровно зарабатывать там 2-3-4 тысячи долларов, поверьте мне, я бы это делал. Я бы жил здесь и зарабатывал. Но поскольку у меня немножко другая история, у меня другой немножко план, и в голове какой-то сформирован план действий, да, и он немножко отличается от того, что вы мне пытаетесь навязать, но я действую иначе. Так что нажимаем на кнопочку, переходим на белый сигнал светофора, не на желтый, не на зеленый, а на белый. Сейчас загорится белая рука, я пойду переходить дорогу. Пока что мне это не светит. Сижу ужиную, Офигеть, какая вкусная кафешка. Ребят, кто в Майме будет, обязательно, обязательно сходите. Я вам скину адрес, если кто будет, расскажу. Потому что просто кайф. Такая неприметная, но, блин, так вкусно они готовят. Вот с креветками что-то. Yep. Итак, ребята, я вернулся в Сакрамента. С утра пораньше я уже на станции. Сейчас я сегодня расскажу вам, чем я буду заниматься. Немножко прохладно, по погода, короче, кайф. В общем, я купил бампер. Вообще четкий, металлический, весь огромный. Купил бампер, его мы с вами сегодня установим. А также, ребята, у меня вот вы можете здесь наблюдать, вот здесь все в тосоле, все в антифризе. Почему? Потому что он меня подтекает. Вот здесь тоже какие-то потеки есть поэтому я купил новый радиатор огромный, вот такой поэтому нам сегодня предстоит с вами снять вот этот бачок, бачок я тоже заменю он старый, еще когда двигатель капремонт делали, он весь а, испортился, ну короче он непрозрачный уже, ничего не видно, сколько там соло. а еще я, ребят, купил что я купил, ну вот этот бачок радиатор и, и бампер вот он новый радиатор Сегодня мы его с вами заменим. Я его вытащил из коробки, чтобы довести на легковой машине. Взял ведро у Андрея. Вот такой сливной шланг. Он подсоединяется внутри радиатора. Какой-то клапан. Сливаем сюда вот тасол старенький. Аккуратно его убираем, потом обратно заливаем. И вот тот бампер огромный, красивый. Такое прям мужское крепление металлическое. Ну, в общем, замена радиатора на станции стоит 400 баксов, ребят, 400 баксов, вы что, мне надо 3-4 часа повозиться, и я его сам заменю, нафиг мне надо платить кому-то, правильно, поэтому с такими задачами, с которыми я могу справиться сам, я буду справляться, а иногда легче, проще отдать денег и поехать дальше, понимаете, например, шинами возиться, там, перебортировка 60 баксов, но ну, нафиг мне это надо, возиться я буду отдал и а поехал дальше, все, дело пошло, очень удобный шланг, машина, кстати, прогрета, я не знаю, наверное, это даже и лучше, все стечет я надеюсь что мне три ведра хватит ребят как вы считаете три вида в принципе каждый поскольку он по три галлона наверное где то Слушайте, ребят я в прошлый раз менял вот эту вот ерунду вот этот вентилятор менял вместе я не знаю как он air clutch или как то он называется короче вместе вот с этим с этими шестеренками я менял мне ушло наверное, часа 4 5 я очень долго это делал но тоже и сэкономил на парковке просто Сейчас у меня все условия здесь есть и ребята, может помощники попозже подъедут. Ну короче, крышку надо еще открыть. Да, рукой, но не справлюсь. Ну короче, занимаюсь. Так что я в легкую заменю радиатор. Итак, ребята, вот сюда вот я вас установлю и буду потихонечку заниматься. Какие-то отрывки, может быть, вы увидите. Так, ну что, друзья, собран вокруг радиатора. Радиатор оказался немножечко другой, но, в принципе, это не помешало мне собрать, потому что есть дополнительный комплектующий, который меняет вот эти вот болты без резьбы со стопорным таким треугольничком, квадратиком, на болты с гайками. Поэтому я все закрутил, еще дополнительно шла вот такая верхняя деталь, укрепление дополнительное. Соответственно, все это стянуто все так же крестом. Ну и, в общем-то, такой надежная конструкция и очень тяжелая, что самое печальное. Сейчас мне предстоит это каким-то образом туда затянуть. На это ушло, ребят, наверное, час, может быть, больше, чтобы все вот это собрать. Дополнительная фумлента здесь вот закрутил. Некоторые детали не подошли, открутил треугольничек от старого. Они здесь предлагают использовать в одном месте треугольника, а в другом предлагают использовать обычный вот такой прямой штуцер, где он вот такой. Я его использовать не стал, он мне неудобен. Поэтому, ребята, что же, сейчас предстоит самая сложная задача. Его туда дотащить, а установить уже это уже не сложно. Все в обратном порядке. Ну и кто там думал, что у меня ничего не получится? Ребят, вы ошибались. Все четко. Видите, даже новая пластина такая появилась. Классная. Короче, последние штришочки. Дотягиваю, затягиваю, подключаю везде все. Сейчас я масляный радиатор дотягиваю. Там дотягиваю, тут подтягиваю. И все. Там подключаю, здесь подключаю. И заливаю, заливаю, ребята, охлаждайку и заводим. Ну что, друзья мои, посмотрите, как преобразился мой трак, какой у меня крутой теперь бампер хромированный, металлический, полностью крепится, три болта огромных, три огромных с одной стороны, с другой, никаких половины, как, знаете, у меня был, помните, вон тот половинчатый, средняя, та-та, на каждой из этих, из сторон она начинает провисать, ну, короче говоря, смотрит это все по-уродски. Туманочки, все дела, вот такой красавец мой трак, правда весь грязный, видите, но я сегодня заеду, думаю, на мойку, трак стрелим опять помою, весь в мазуте, потому что вот это тоже надо заказать, отлетело меня на двустороннем скотче, ну, может быть, тоже хромированную И закажу тогда, чтобы все у меня было здесь так хромировано по-цыгански. Номер перевесил вниз тоже, как положено. Короче говоря, ребята, по-моему, красота. На самом деле я работу очень много выполнил. Вчера прям сильно очень устал, уже ночью поздно вернулся домой. Я радиатор поставил, но, ребята, не мог внизу к радиатору еще идут два шланга с коробки, с маслом. И я их не мог никак туда зацепить. Прочитал в интернете, поспрашивал. Ну, короче говоря, я понял, ребята, что когда ты сильно просто устаешь, когда ты уже истощен, изнеможен, тебе нужно просто отдохнуть, и потом с утра с новыми мыслями, с чистой головой, со светлой прийти, и все получится. Так и, так и случилось, ребят. Я думаю, что у меня сегодня работа на целый день. Нет, два шланга быстренько воткнул, когда я не уставший, когда голова ничем не забита, очень легко это все делать. Оказалось, это очень просто. Вчера, блин, полдня уже ночью, вечером ковырялся, не смог. Значит, радиатор заменен, и того. Также я заменил Power Steering Gearbox, вот это, ну, я не знаю, рулевая или как она называется, ну короче, которая у меня немножко на э, звуки издавала посторонние, и с нее масло немножко подтекало. но ну, не сильно меня это смущало, но, тем не менее, лучше, когда ничего не течет, правильно? Вот, кстати, масло, сейчас я его песочком засыплю, вот, э, чтобы за собой не оставлять следы. Ну и, в общем-то, все, ребята. В принципе, трак у меня сейчас полностью исправлен, Gearbox заменил, э, радиатор заменил, поэтому все. Сейчас я могу ехать на работу, выезжать. Сейчас поеду помою его, покушаю, пройду там, надо мне медкомиссию пройти на работу. И в принципе, в принципе, можно выезжать. Вот так, ребята, сам сэкономил. Но ну, я не знаю, я сколько я сэкономил, ребят. Но заменить радиатор только стоит 400 баксов. А гирбакс, он сам стоит полторы штуки. но ну, мне подарили. И заменить его не меньше пяти, пятихатки, потому что он там так сложно менять. там болты вот такие огроменные. Я знаете, что сделал? Спасибо Алексу за то, что мне помогал, ну и за подарок, спасибо. Трубы он те брал, видите, огромная труба И я с ними корячился. я уж не стал вам снимать Видео, думаю, ладно, поверите мне на слово Ну, короче, кое-как я все это дело исправил Теперь мне осталось, ребята, хочу клапана Настроить, поехать на траке И заменить все-таки вот этот шланг Помните, где он у меня? Ну, короче, какой-то из них Вот где, а, вон, с заплатками куча Надо мне его заменить, шланг я его купил уже, заменю И, в принципе, готово Можно выезжать Приехал заменить шины, к индусам приехал У них огромный шап такой, в Сакраменто в общем, я не скажу, ребят, что у меня прям такие плохие шины. Смотрите, многие, я уверен, на Камазах еще ездят и ездят, судя по тому, какие шины на Камазах. Но мне что-то они не очень нравятся. На снегу я уже легко прям буксую, иногда и на асфальте. Немного о том, сколько стоят шины. А то мне показал, есть Йокогама. Вот это кажется. Нет, это не они, это фортуна какая-то. Короче, Йокагама стоит 4 тысячи долларов. А, нет, 3 тысячи долларов. Китайская стоит 2200 за все восемь сзади. Он еще какие-то американские показал мне, сказал, что они то же самое, что и Yokohama, но дешевле на 200 баксов, 2800. Вот, короче, их и поставим, я решил, потому что, ну, не знаю, Мишлен у них нету, они 4000 долларов. Но, в принципе, этих, говорит, должно хватить на 250 тысяч километров, миль. Это еще, еще больше в километрах, так что посмотрим. Слушай, я не знал никогда, что индусы такие работяги. Пять минут не прошло, они уже все колеса сняли, смотрите. Пять минут не прошло. Молодцы, работают хорошо. Очень быстро, ребята. Я даже не знал реально, что индусы так умеют. Трудяги. Сейчас, кстати, в комментах, ребята, обязательно напишите, как в прошлых видео, когда я ломался. Ребята, Женя, ну ты что? Ну тебе нужен новый трак. Ну как так? Ну постоянно что-то делаешь также и с шинами, ребят. Представляете, на новом траке были бы новые шины с хорошим протектором. А я тут вкладываю. И на новом траке они бы еще не стирались никогда. Ездил бы 20 лет и ничего с ними не было. А тут приходится вкладывать постоянно. Вот бампер купил, радиатор заменил. Ну, считайте, считайте, сколько там я потратил, сколько заработал, чтобы дебет с кредитом свести. Ну, вот теперь сравните их с теми. Смотрите, какие протекторы огромные. Злые. Пятаки. Видели? Половина пальца мизинцы улазит. Вот это я понимаю. Теперь по снегу мне не страшно есть. А то в прошлый раз прям буксовал. Совсем было опасно. Ребята, конечно, супер профессионалы. Очень быстро. Минут, наверное, 15 еще прошло только. Смотрите, какой протектор огромный просто. Ну, а спереди у меня отличные шины стоят. Новые. Погнали! Друзья, в общем, сегодня я выбрался, знаете куда? junkyard это называется, контора, которая продает запчасти, то есть ты просто тупо сюда приезжаешь, и сам все эти дели, все, все эти запчасти снимаешь, и потом на выходе ты их взвешиваешь, или еще каким-то образом они оценивают эту запчасть от любого транспортного средства, который здесь находится, и тебе ее продают за недорого. Представляете, какая лепота? ребят, здесь вообще снимать говорят нельзя, но что мне сделать? Ну, максимум запретят снимать, и все, и будут следить за мной. Я уже и так все наснял, наснимал, что надо. Короче, смотрите, какая тема. Вот, вот, вот здесь, видимо, те тачки, которые уже не нужны, с которых запчасти все сняли или не сняли. Видите, они еще есть с фарами прям, и их мнут вот таким станком специальным гидравлическим. И получаются такие лепешечки. Вот, смотрите, ребятки, вот такой вот Volkswagen Jetta, и вполне себе симпатичные колесики литые. Да, не убитый? Нет, литье хорошее, но колеса Не, ну колеса-то ладно, колеса это ерунда. Главное литье. Здесь тоже в багажнике уже все забрали. Вот, И реально нормальное литье, смотрите. Красивое, хорошее литье. То есть, если типа подходят на твою машину, можно снять. Оно, правда, неплохое. Нифига, чувак, смотрите, с движка, движок просто разобрал, взял здесь. Чувак он. Да, походу, у него движок стуканул. Давайте, может, заберем, скажем, нам нужны эти запчасти, распредвалы. Мы за ними. Да, мы за ним пришли. Спасибо, что снял. Ребята, я сейчас отойду с Ваней и бизнес-идею придумал. А что если снимать катализаторы? Вы знаете же, да, что катализаторы, ну, не знаю, как в России, но в Америке они офигеть ценятся, их принимают катализаторы от автомобиля, конкретно от приусов, да? Постоянно их снимают, сакраменты, постоянно их срезают. Знаете, сколько они стоят? По 150 баксов, говорят, можно просто пойти кому-то дать, потому что там какой-то какой металл ценный. Я сейчас Ване говорю, а что если каталики отсюда набрать одни каталики, просто из каталиками целую тележку ехать? А Ваня сказал, что там где-то написано, что они, у них нет каталиков. Они реально сами их срезают, видать, сдают. Ну, естественно. Че, чем мы его прод... стоить. Конечно. Понимаете, каталик 150 баксов. Раз продал, раз продал. Или не продал, а хотя бы снял. Если у тебя его сняли, спилили, в сакраменты реально эта тема... Просто какой-то бум, блин, на них. Люди снимают воры, срезают, каталики, убегают. И... Может, смотрите. Это хозяина а хозяина джинкиарда. Да, смотрите, 500 камарей. Не знаю, мы в нее залезли, может нельзя. Ну, один раз там. 2009 год. 2009 год? Не, а. а на я нажал. Тут ничего даже не сгорается. Вот это аккумулятор Смотри, всех. Аккумулятор или снят, или всех. Нормально а вот да, вот вот. ага, так. Да, две с тысячи всего. Ага, еще и с ним идет. То есть он прижимается, а да. что ты. Получается, ты уже больше скорость можешь развить. Вруч, едем, едем. Какой-то джип стоит. Мужик ковыряется. Темный. Ваня говорит, надо женщине помочь рукой женщине. Ну и что, женщине помог? Во-первых, это была не женщина, а мужчина. Ну, я же сказал, какой женщина был. И он, видимо, остановился просто с ребенком. Но он сказал, что он, I'm good, и все окей okay, у него. Он, но тем не, не менее, я не мог не остановиться. Да. Он а полностью... Вдруг бы я был. Согласен. Здесь, времени? кстати, не останавливаться даже. Вообще не, не останавливаться. Мы можем прививать такую культуру, да? Да. Ребят, мы прививаем культуру. Особенно я, да? Сижу в ну, машине. кто говорят, что вот русский там. Да, еще как... Ладно, едем, ребята, за самокатом, 9 минут остается. Вроде бы на сайте написано, что у них есть наличие, не знаю. Ситуация каждый день меняется. Вчера у них не было самоката, сегодня как будто бы уже есть. Модель, в принципе, ходовая, может, действительно завезли, не знаю. Если купим, я сейчас тут поеду прямо по трассе, буду помогать всем. В общем, ребята, купили мой самокат, наконец-то. Будем кататься теперь. Функции разные, светятся, руль крутится. Руль крутится. Все круто. Распаковку попозже сделаю. Ребята, огромная такая коробка. Сейчас сделаем распаковку. Здесь есть, кстати, ребята, есть даже здесь Bluetooth. Через Bluetooth я могу подключать свою музыку в телефоне и слушать его на нем. Потом лампочки, дисплей, где написано скорость, круиз-контрол даже есть. То есть я могу зафиксировать скорость. Ну, вы знаете, что такое круиз-контроль. И два speed model, не знаю что такое, экоспорт а, экоспорт, типа экономный режим и в общем вот такие вот колесики складываются Но, на самом деле он большой немножко Прям, прям большой, ребята. Фонарик есть, спидометр. Сейчас я вот эти болтики закручу. Давайте включим. Привет. То есть еще можно здесь и выключить пока зарядку, видите, показывает скорость и а, режим. Разные режимы есть. Еще предстоит почитать, как их переключать. И задний тормоз ручной. Так, ребята, ну что, пора, я думаю, тест-драйв делать. Как считаете? Включаем и поехали. Все едет, даже едет. Представляете скорость, пожалуйста? Вот эти большие колеса позволяют, конечно, мне вот по такому покрытию ездить. Огромный самокат. Весит он 22 килограмма, я посмотрел. Вот эту штуку сдеру. Фонарик. Научусь им пользоваться. Здесь какие-то еще режимы есть. Спорт, не спорт, быстрый, медленный. Найду, куда зарядка вставляется. Куда она вставляется? Где-то где аккумулятор, снизу, наверное, сбоку. В общем, найду и все. Кайф. В общем, у меня мой трак. Я его теперь использую как легковой автомобиль. Я легковой свой автомобиль продал же. У меня был старенький, старенький Toyota Camry. Поэтому я сейчас отсоединил трейлер. И вот уже который день катаюсь по своим делам на траки, нормально, удобно, все свое ношу с собой, все здесь у меня и еда, и продукты и... еда и продукты, и самокат телефон, зарядка все, все, ноутбук, все что хочешь, все здесь завтра хочу вот эту сидушку снять, чтобы она мне не мешала, самокат, чтобы положить, а то на видном месте будет видно сразу, что у меня самокаты можно своровать его, так что сидушку выкину, наверное нафиг она мне нужна, все равно никого не вожу в общем, сейчас еду, как на легковой тачке на встречу с другом в кафешке договорились встретиться. Еду.